Приветствую вас, зрители и подписчики нашей канала, с вами вождь племени Свебов Гриффинсон и... И триумфатор Рима, Вена. Да, Да. всем привет. Это я. И я слился. У меня просто реально там уже 4 триумфа, по-моему, каждую серию, вторую происходит. В Риме триумф, триумф. А Свеба чиряет себя да, в этот момент. Ну тут к моему городу летят Восстание будет землеругов, вообще жесть какая-то Бля. Короче, дожил до, до 17 серии Ну тут как бы не факт, может у вас будет Восстание. Тут не точно Ну да Я не знаю, кстати, от чего это зависит, типа какой будет э, В каком городе именно Восстание Реально от чего это вообще, на что влияет Не, как бы могут отменить налоги, но у меня счет дохода не будет Ну, я не знаю только, может, ты сейчас просто город потеряешь, будет восстание. Не, ну, у меня есть, как бы, стак войск есть. А там боевина наемников, но это не суть. Ну, слушай, просто это... сейчас какие-то анарты добрались, you добрались you до Силезии. Анарты, до это Силезии. чуваки, которые находятся, получается, уже на границе со мной, когда он захватил территорию убоев. У меня тоже на границе со мной стоят. А, да. Это какие-то ну, ну, кочевники. Какие кочевники, кстати. Как а, есть, нет, хотя, хотя нет, по-моему, это не кочевники. Это... Нет, это не кочевники. Это тоже, получается, такие же, как и э, бой. Короче, кельт. Или как это называется? Кельты, да? Mm -hmm. Ну, я с ними торговать буду. <laughs> я все равно в ту сторону двигаться больше не собираюсь. Ну, в ту сторону я буду двигаться, а ты будешь двигаться на запад. Да, поэтому я поторгую пока с ними так. Потому что все равно у бота, я думаю, там бесконечное количество денег, на самом деле Тут Вообще очень. Можно торговать с ним Так, ну ладно, я заканчиваю ход Нет, еще кто-то там качнулся у меня. И сейчас будет, по-любому, гражданская война это будет просто эпическая жопа, когда у меня 5 стаков войск, и они разбросаны по всей империи, начнут захватывать мои территории, блин. В центре самом, да? Ну, нет, они все где-то далеко находятся, типа, но все равно. Остание ну... рабов неминуемо. К -к Какие рабы? Я даже не захватываю их. Ну, видишь, нам придется отменять налоги. Тебя вынуждает это сделать. Ладно, попробую заключить мир с Эстами. <coughs> так, где эти товарищи? Вот они. Их, кстати, там, слушай, подожди-ка. там, по-моему, в осаде держат город. Они с кем-то воюют? Эсты? Да. Ну, кроме тебя, естественно. М да, воюют с, с анартами. Вот, по-моему, их в осаде сейчас держат, и их типа сейчас вынесут. Все равно. Ну... Нет. Нет, не держит. А нарты с ними воюют, они граничат, я вижу, что там осада, по-моему, город. Не, Нет, там осады нету. А, ну хотя... Нет, там осады нету. Нету, нет, думаешь? Я бы... Ну, там бы э, общественный порядок был бы низкий. Поэтому нет. Да, нет, почему? По-моему, без разницы. Я так, так реш... я так решил, потому что там видно, что армия бежит домой сильно быстро. Ну, короче, подозрительно начнется. Вот как бы... Я думаю, вот у меня сейчас такой сидит и куда мне двигаться. Я могу, в принципе, на Будоргис пока что двигаться. Я тебе советую по-любому идти на Лупфорд или Будоргис. То есть. Ну а скорее всего ну, лучше, просто... лучше на Лупфорд идти, потому что я сомневаюсь, что мы с моей армией только сможем победить с одной. Mm -hmm. Тебе надо подойти. Хорошо, и... тогда у меня две армии. У меня еще семь отрядов есть. Хотя... Я не знаю, вот, куда их. Ну, Короче, я не знаю, ты сам решай. Может, мы сможем победить только с моими войсками, а может, и нет Ну, в Левосочи, будет пока что сидеть в лупфорде, сам... в... а ты подойдешь свои войска только через ход, минимум Надо, чтобы я первый походил, а ты потом ходил, потому что мы же одним ходом ходим вместе Ну, в Левосочи, мне, мне тебе нужно еще два хода будет до да, лупфорда Если большой армии идти Ну, да, короче, ты пока маленькая спрячешься куда-нибудь, чтобы ее не вынесли она вернись к себе домой Она у тебя умирает сейчас на вражеской территории mm. Че? Алло? А, я не могу, могу переносить армию просто mm. Так, у меня еще есть разведчик Ролика, я его в будоргис, посмотрю что там В будоргисе пусто не знаю даже, если я на ускоренном марше полечу, то... А, ну сможет ли он меня догнать? Куда ты хочешь? Будорги вступать? Да, на ускоренном марше полететь ну, в принципе, там людей нету вообще, я смотрю, там мало совсем, гарнизон Ладно, я на ускоренном марше наверное, полечу Ну смотри, просто неизвестно, куда сейчас пойдет этот бой, он может пойдет в землю в угол тогда уж Ну, пусть идет, в любом случае, мы его захватим потом Армия, пока что, в лесу спрячусь здесь. Да, да, кстати, ты забыл совсем какое что Что? А, да, у меня восстание будет. Да. Оно по-любому будет уже. Ну, у меня нет выбора все равно. Оно было бы все равно. Нет. Не тебя, по-моему, может отменить налоги, и оно бы не было Ну, ладно. Сейчас будут работы у тебя, будет классно. Ну я могу еще армию создать из наемников, а у меня денег нету Да не надо, смысл? Ты не сможешь отбиться уже от рабов, там очень много Они они не захватывают территорию, они разграбляют ее просто Так что похеру mm, вообще, да, Будоргис захватывает, вам. Будоргис более-менее такой город укрепленный Ну, он по крайней мере со стенами Мировые, кстати, не позволят врагу, если что, захватить просто эту территорию. Тоже есть такой небольшой плюс. Ну да. В каждом, как это... Да. Короче, здесь плюс свои. Во всем, да. У всех минусах есть свои плюсы. Да, вот так правильно искать. Ну это Ну ладно, хер Да. ваша казан пустанула, ну че. Так, ну че, ждем восстания. Гражданскую войну. Да. А, договор Надо не нападение. А, договор не на нападение цены. Пошли, вы. Мне вообще деньги даже не нужны, нахер они нужны. Мне 600 монет. Жалких. Давай, пропускай ход. Ну. Нажимай запись. Ну, да. Я уже нажал. Боя мирный договор. Да. Странное от вас предложение. О, странно. Он должен не возвращаться в город. Вон. Ну, Нахер. Лучше смерть... Лучше смерть, чем поражение. Да уж точно. Рабы. Ммм. Ну это, кстати, восстание, а не... Ну, то есть, да, это восстание, не рабы. Ну ладно, избежаться, че. Ну, Но... блин, у тебя лучников вообще нету. Очень жаль. А, или есть, у тебя там еще подкрепление какое -то. Ну да. Да, мне как всегда сверлят, блин. Капец. Как всегда, я первый раз слышу. Чтобы тебя сверли Yeah. ну я ну, ни ладно. разу не слышал на записи ладно хер с ним давай располагай свои армии там не знаю выигрывай сражение спойну армию дам просто можешь так сделать без разницы тут у тебя кстати позиция неплохая ну no, да кстати а, так лучников ну, я не знаю поставить на холм что ли ты пошел в Европу универсалис играть дедить уже в Так, ну... С одной стороны будет идти по идее А, не, у тебя, кстати, два метателя есть даже больше Он, тогда как сделаем? Два, два отряда сюда поставлю? Ну как, как? Встречаем их Встречаем их так, чтобы они дрались с войсками так а и встречаем мы, еще а мы их обстреливали бы но можно так в он конец отправлять сразу нормально да там конец непростая там умеет стрелять точно это плохо Германские всадники-разведчики Это по-моему еще и причем лучники mm, нет, кстати А, у них копья, да Наша Метателя копья А, он вообще решил самоубийц Ну он А, или нет, что он думает-думает Хех, зря ты побежал за ним Значит, свернусь еще с тобой опять. Мы обнаружили засаду врага. Засада. Это засада. засада. Uh. Давай, опять его. Оп. Отлично. Блин, они бы немножко затормобзились, подрались бы с тобой. Они, по-моему, хотят подраться уже. Э, э, -э встречай их. Че, их направил вообще-то ну ванну. Долго стрешил у Забавно, получается. Ты бежишь, он такой. Э, не-не-не. Оп-оп. Э, куда мы за вами? Э, нет, нет. Ты че, мы не драться хотели. Просто посмотри. Это куда? Так. Ну, так-то. Блин, вот эти лучники твои, они от тебя убили, всего три человека. Нормально. Тринадцать человек их, ну отлично. Так, ну конец мы разбили, окей. Теперь еще самое основное перебежало. <фиш> Фланга заходим. У него меч мечники идут клином Так, ты зря там пошел с тыла. Наши ряды Ничего страшного. Еще чуть будет. да, сейчас Так, водушевление есть же? есть. Спасить ряды Гоноцарей не посрать. Наши остались без снаряжения. Непроницаемые щиты что дает? Бонус против кавалерии за Да блин, какая кавалерия. Ай, на нашего военачальника напали. Ой, капец, они очень сильные эти мастера меча. Ну да, не выиграть. Ну, а тупо из за них проиграем. Бимбовые эти мастера меча. Но ну, 8 все же потеряли. Откуда у такие войска вообще? Да. Никогда не понимал. Они всю жизнь тренировались, готовились к этому. Все да, свое... чтобы потом на меня напасть. Да. Наши остались без снаряжения. Мы царя потеряли, вот что ж, вот кого жок. Это твой? Да. Ну, то есть, пошти? Да, в печенье. Да, да. Очень жаль. Конечно, не римские патрицы но тоже был благородный муж. Ну, он долго держался. Бывает. Дерьмо случается, как говорится. Держимся до последнего, короче. бля, лучники убежали, а. Да. Не знаю, они бегут прямо на врагу. Тяжело победу врага, ван. Выход из боя. Ну, кстати, нормально, мы стреляли. Более-менее. Чё-то у тебя один отряд больше всего... А, ну их потому что много было. Понятно. Наш царь погиб, Греческое поражение. Ну, станет царем другой кто-нибудь. Логично. Упакует сайт. Пикаем. Я, мой царь, умер. У Кутона появились мысли? Честно. Да уж. Ладно, я захочу Будорги сейчас. Мятеж в столице. Так. У тебя метеж? Нет, там мятеж в столице действует, типа у меня плюс 5 авторитета ко всем фракциям. Yeah. они офигели от моей силы, так было написано <звы> конечно классно, что они офигели от моей силы, но мне надо что-то придумать сейчас так, быстрее слушай, а ты можешь бегать по этим э... смотри, что там упорде <свы> нет, я о чем могу тебе сбегать? армии свои а у вот, тебя нету? А у меня нет агента здесь. Рядочек. Вообще нету? Ну, по-моему, вообще нету. только. Но... А, весь радку есть. А не дойдет. Да, он не дойдет фанально Так. Ну, а, ты... у меня есть лазучек. Ты Бодоргис захватываешь, типа. Сейчас-то какая uh -huh. разница? Ты захватишь Бодоргис, а в лодфорде там скорее всего в армии сидит. Я так думаю. Она бы никуда не делась. Mm -hmm. Так, сейчас я снесу все здания тут, военные. Не Интересно. У меня доход повысился. Оу, ты потерял город. <laughs> Плюс деньги. Логично вроде, да? Да, сама логика. Так, у меня через два хода появится новая технология реформы оплаты Через 10 ходов появится когорта Ну, а я всегда слышал то, что меня сверлят Ну, немножко <свят> Давайте У меня давно, кстати, не сверлил <свят> Я месяц сколько здесь живу Тут, по-моему, пару раз всего такое было Так, мне надо, слушай, надо военное здание ставить дальше. И плюс надо уничтожить Эпир. Так, Эпир. У них что там вообще? Армия есть какая-то? У них там армия, по-моему, какая-то из бомжей состоящая. А, вот, вот, иди сюда, Эпир, объявить войну. У них союзники Сиракузы, которые тоже где-то плавают в море, блядь. Отличные союзники у вас, Эпир. Пора вам умирать. Это какого фига они уплыли на быстром марше опять? А что за дебилизм? Почему на мор... на морские корабли могут на быстром марше уплывать, а люди не могут убегать на быстром марше? А... Блин, мне надо чем-то их разбить теперь, потому что они иначе нападут на бронзизий, которым не так же сильно много войск. Прохождение с соседями у тебя класный. А, подожди-ка, у меня там что с риском? Риск не сильно большой. Так, устроить игры, отправить посланника. Разнести слухи, авторитет, цели. Насритому мудаку. Отлично, жена. Риск 12%. Какого фига риск повысился? Зачем, Зачем ты это сделала? Бурочка. А -а -а. Блин. Я думал, ты сделаешь так, что его авторитет упадет и не возрастет. А, -а, а, его авторитет упал, и типа запись. И тоже? Так. Э -э так что ты сейчас додорги захватываешь и потом мы идем на Улпфорт или как ты хотел там замутить. Да-да-да. Именно так. <клёх> Потому что этот гутоны, они уже, скорее всего, расти не будут. Ну, в смысле, там они типа, нанимать войска будут. Они не будут как восстание дальше себя вести. Ну я земля кругов там. Насычек будет восстание. Можно было ноги будет отменять. Потому что я вот, например, из Истра выйти не могу, там у меня, ой, не из Истра, я сейчас вернусь вниз В Ик-Инк, потому что в ик у меня будет восстание Мне надо поддерживать порядок пока что Ну я захватываю в Доргис, потом ты подходишь к Буфурду и я отвоевываю его Потом осколкаюсь будем Так, блин, что-то надо делать с чертовым Сенатом я пока империю, к сожалению, не могу взять. Это очень плохо. Я бы хотел уже в империю пойти. Надо дойти, достигнуть пятого уровня империи. Угу. Ну ладно. Пускай хочет что делать. Я ничего не могу сделать больше. Использование наемников. Так связь с наемниками? М -м да. Пригодится. Остальная смерть, да. О, вождь Балдуин. <смех> так ладно. В режиме захватываем Будоргис. атака. Режим оборонывать. Отлично. Пошли агенты, посмотрите, что там был в Форде хоть. Да, да, да, я так и хотел сделать. Чтобы быть уверенным. О, у, Там два стака. Нормально. Ну, ну, пока сидим тогда, но. Наверное. Ну. У меня скоро будет по-любому гражданская война. Типа, мне ну, надо. Сейчас тебе помочь скоро, или иначе мне вообще помочь будет сложно, тебе скоро. Я потому с боем и просто мир заключу. Ну, блин. В принципе, знаешь, как я могу сделать? Я могу с ними мир заключить попробовать, но это... они вряд ли согласятся. Я тебе говорю, надо на следующий ход уже идти туда вот так, потому что у меня просто нет возможности тянуть дальше. Меня ну сейчас... да, ну там два стака. У меня сейчас легион персик и там, или техноблогеров блогеров там и нападет на меня. У меня просто уже территория, которая рядом с тобой будет вражеской. Ну, тогда двигайся. Через ход я. Ну, на следующий ход я уже буду подходить к его. Городу. Я тоже буду, буду подходить, наверно Я не думаю, что косуркис у меня войска, которые есть там, они смогут вдруг проиграть. Я думаю, они должны победить по-любому. Так, доход минус 152, ну ладно. Ничего страшного. М здесь внимать никого не могу. Так, а с эстами я могу мир заключить? А нужно ли? Эс, блин, родная кровь. А мы с ними воюем. Да? Разве? Да. Да, ну. Там написано, где по мать Так, ну вроде бы все. вообще другая культура, нет? Нет, вспомнил. Сейчас посмотрю, ну, посмотрю вот даже. Херсон. Родная кровь, Нет, кочевники. у вас разные, я смотрю, вижу. Странно, но что родная кровь. Ну, я вижу, у вас культура какая-то другая. Не знаю, как это ну, называется. Вот. У них-то кочевники, а у вас какая-то корень. Короче. Норвежцы, короче. Воу. Кавпагент предлагает на нападение и 1200 монет. Воу. Нормально. А okay. Окей. договор. <laughs> да. <Там> мудрость. <laughs> что там был? Мудрый сосед. <laughs> договор на нападение засыпал. <laughs> Афины требуют от меня тысячу монет договора Квартины Патени. <laughs> Афина, у которых один город под контролем. Отлично. Я боюсь вас. Ребята. Ты что-то наверное, 5 стаков сидит. <laughs> <laughs> да, точно. Высадка <laughs> сейчас такая по всему. По всей Италии на самом по полуострове откуда вы взялись от ребаты от ребаты напали на мой город насилии. или это что за город Это где находится а они на севере высадились походу что ли нифига не хитрецы ну я понял где это но это они конечно очень опрометчиво решили сделать я сохранюсь на всякий пожарный чтобы там никаких рассинхронов прочего дерьма не было Давай, сыграй битву. Ну, блин, заснято довольно много. Ну, я по приколу просто. Убью их очень много. Потому что у них вся, по сути, пехоты говно полные. Только раз, что вон. Ну, голые мужики у них есть. Вот они, конечно, нормально дерутся. мечники еще есть. Ну, там, кельтские войны, они такие себе. У них там очень низкие Ну, более-менее. Ну, да. У тебя тоже голые мужики <сих> с ножами. Но... Лепсы. Они не совсем голые, а те прям полностью голые. И да, у меня что-то немножко подлагивает как-то странно. Надо будет потом. Странно, у меня вообще не подлагивает. Но у меня подлагивает не, короче, ладно, не поймешь, объяснить долго. Так. Ну... Сейчас встанем, просто их встретим здесь на площади. М море волнуется. Mm. Оно временно всегда волнуется. Да, Но тут другие, других нету положений. Ну что, стиль хотя бы? Это как вс бы не блин, там хоть хоть туман, хоть не туман, хоть дождь, хоть не дождь, море всегда тоже абсолютно. I will мужики, да, нормально Такие <laughs> пафосные Ясно, кавалерий сейчас пойдет в атаку Сначала За so, кавалерию отправил бой, нормально yeah. Сейчас сойдет. нормально такой. <laughs> могучие всадники. Да, уж могучий. На э, нашему военачальнику. Все нормально. Да, слизь кавалерию как, как бот это... Как смысл жизни. Так, ладно, я понял, он там все уже проиграл с той стороны. Давайте, стоп-перека. Потому что там командующий немножко помесило кавалерию. А у тебя командующий кто? Господа Гостол... А, прицепвайтесь. No. принципы, принципы вижу принципы давайте, давайте, давайте На мадых мужиков этих голых копий лесят. <laughs> от жестко. Да, у них никакой защиты нет вообще. От копий. Не, даже если за защиты була бы. Все равно копьешь пробивать до Ну да, щиты пробиваются. По крайней мере, в этой игре делаем. Цепы очень сильно все равно проседают. Но ну, удержится как -то. Не, их, их уже половину. человек. Их-то уже половину потеряли. На кофе нормально их закидывают. Давайте-давайте-давайте, наступаем. Ну, там слонга пытаешься обойти. Ну, там чисто отвлечь внимание, потому что там полное говно будет, Фейлэй. Там гостаты, да? А, нет. Там Ры... бомжи. Лепс. Да. Давайте все в атаку. Давайте, давайте, давайте, давайте. Дерите их всех. Наши остались без снаряжения. Наши остались без снаряжения. Ну значит идите так. Умирайте. Время умирать. Ну так сильно их конечно подпегачили. Но победить здесь конечно невозможно. Давайте. Атаку. Понял, даже кто-то отступил у них. Чертовые варвары. Так, ну там все, конечно, бомжи разбежались у меня уже. Которые. Ну, да. Ну удивительно. Но тут прям... Наши остались без снаряжения. Нормально их поубивали. Тысячу уже как минимум вынесли. Давайте в атаку. Все в атаку, оставшиеся войска. Принцы отступают. А как вы смеете? Марк Кек. Наши бегут с поля боя. Командир. Кек. Это Марк Кек. Этим все скажу. Наши бегут с поля боя. Какой пошел! Все побежали одновременно. Ну, вот 10 равных. Нормально. Ну да, там 3 кавы. Точнее, даже 4 кавы минус. Осталось такой в пехоты все. Может быть, будет попроще. Ну да, только, надо, только проблема в том, что если сейчас будет у меня гражданская война, я вообще не знаю, что делать буду. Будем надеяться то, что ее не будет. Блин, какого хрена они решили напасть внезапно? Так, спокойно сидели, ждали. Боблюдок. Придется напасть. Далматы требуют деньги за договорные нападения, вы чувак охренели в Вы знаете свое место? Так, высокая вероятность раскола. Спасибо. Я догадался. Это напали? Нет. Бой напали. осадили а, осадили бои? серьезно? Да Они на что надеются? На смерть Ну, там, кстати, вероятность победы не такая очень большая тобой. Тут проблема в том, что у него много, блин, Слингерсов Ну, у, у, меня... у тебя кого есть? У него такого вруди я сегодня нападу, у меня сколько возможностей ожидать? Два входа ну, ну, я смогу подойти, в принципе, хотя... У меня армия через ход подойдет. Хм. Так что, нормально все будет. Еще один стак у меня есть. Там ну, только... это, наверное, можно завершать серию. Самое да. интересное в следующей серии будет. Да, давай на этом закончим. Если вам понравилось, mm -hmm. ставьте лайки, подписывайтесь на канал Венома. Ну, точнее, ладно наверно на тоже. У меня можете не подписываться, да, как обычно. Mozher ну, no на no. Да, с вами был в общем Веном и. Грифансон. Может, племень. Да. да, да, да. Если вы уже забыли. <Ладно>. Всем пока, удачи.